В предыдущей части мы вышли из шортовой позиции и продолжили падение, ссылка будет вверху. Пересекли область выхода из лонговой позиции, осталось дождаться момента для возврата в сделку. Для полного понимания происходящего подписывайся, ставь лайк, переходи на канал и смотри данную сделку с самого начала. Целый день безоткатно падаем и падаем. Остается только наблюдать. В-образный разворот и на ум приходит мысль. Рынок сейчас монотонный, либо падает, либо растет. Ждать ли откат и будет ли он вообще? Поэтому заходим, вернее возвращаемся в лонговую сделку. С перезаходом поступим как с новой сделкой. Половиной выйдем без убытка и выставим стоп. Это позволит нам перезайти в рынок таким же объемом еще раз. следующую торговую сессию график стремится ниже. Делаем вывод, что мы не допадали. Убираем лимитки на лонг. следующий день и цена действительно идет ниже. Появился намек на разворот, выходят объемы по более высоким ценам, то есть покупатели проявляют силу. На откате выставим лимитки, подпишемся на канал, поставим лайки, колокольчики, чтобы не пропустить продолжение.